конфликт Израиля и Ирана. Дело идет о Третьей мировой войне. И Иран ⁇ это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не э, Косово. Здесь будут самые страшные события. Кто купит мегафон? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. 29 января средство массовой информации заполонило новость о начале военной операции Израиля в Иране. В чем суть конфликта и есть ли мирные способы его разрешения, разбиралась наш корреспондент Карина Саяхова. Дело идет о Третьей мировой войне. Иран это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не э, Косово. Здесь будут самые страшные события. Мы будем вынуждены пропустить беженцев туда к вам. К вам Европа пропустит? Турки по нашей просьбе пропустят. Вот все у вас там соберутся, и вашей стране конец. В ночь на воскресенье 29 января несколько городов в Иране были атакованы неизвестными дронами. Израильская страна напала на штаб-квартиру корпуса стражей исламской революции, ключевого иранского воинско-политического формирования, базу спецназа КУЦ, центр производства боеприпасов, а также военные базы в Хамадане и Киреджи. Издание «Аль-Арабия» со ссылкой на израильские СМИ охарактеризовало происходящие спецоперации Израиля по уничтожению иранской военной. Промышленности. По словам эксперта, отношения между государствами никогда не были особо гладкими. Вот эта ситуация, она сегодня привела к серьезным обострениям. И как бы, Израиль заявил о том, что он готовит широкомасштабную операцию против Ирана но говорить о том как будет развиваться этот конфликт наверное преждевременно потому что вообще регион ближнего востока это регион очень подвижный вот это регион который находится в состоянии постоянного кипения вот там сталкиваются многочисленные противоречия многочисленные интересы для того чтобы понять суть нынешнего конфликта необходимо окунуться в историю дипломатических отношений ирана и израиля они считаются одними из самых запутанных на политической арене по целому ряду причин. Ну, Во-первых, нужно отметить, что после Исламской революции 1979 года Израиль не признал э, Иран и расторг с ним э, государственные отношения, ну и, в свою очередь, Иран не признает государство Израиль, Хотя в 2010-е годы были попытки преодолеть это, эти разногласия и как бы установить межгосударственные отношения, но к серьезным, так сказать, изменениям это не привело. Вторым не менее значимым аспектом данной проблемы является вопрос о том, что Иран занимает самостоятельную позицию в отношении Израиля по сравнению с другими странами арабского мира. Иран – это шиитское государство, а большинство стран Ближнего Востока и Северной Африки суннитские государства. С этой точки зрения у Ирана есть определенная линия поведения, отлично от других исламских стран. Последний период он ознаменован осложнениями отношений с Ираном. Вот, одной из главных проблем последние годы и десятилетия, наверное, была проблема ядерной угрозы Ирана, поскольку Иран активно разрабатывал ядерное оружие. А Израиль категорически а, был противником того, чтобы Иран обладал ядерным оружием. И в этом смысле отношения между Израилем и Ираном очень сильно обострились. На сегодняшний день трудно сказать, будем ли мы видеть эскалацию этого конфликта, или он станет очередным эпизодом в ближневосточной напряженности. Но факт региональных противоречий не отметить нельзя. Россия, в свою очередь, обеспокоена очагом вооруженного конфликта. Предположительно, она будет выступать в роли медиатора. Карина Саяхова, Универньюз. Рост целиком ведет переговоры о покупке мегафона. Подробнее в теме разбирался наш корреспондент.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 Сейчас Ростелеком владеет стопроцентной акцией Теле 2. И приобретение второго крупнейшего оператора на рынке после МТС сделает госхолдинг безусловным лидером в мобильном сегменте связи. Аделина Абдрахманова, Универньюз. Каждый родитель сегодня уделяет особое внимание правильному развитию своих детей. Стимулировать мозговую активность помогают специальные тренажеры, отвечающие за координацию движений и умение держать равновесие. В чем особенность таких приспособлений, расскажем в следующем сюжете. Подарок ко дню науки в виде нейротренажеров от ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина получил детский сад КФУ «Мы вместе». Это специализированное учреждение для детей с расстройствами аутического спектра. Основа роста, развития и обучения начинается с сенсорного и моторного взаимодействия с миром. Это происходит успешнее в условиях целенаправленной деятельности – рисование, лепки, аппликации и другие. Сенсорная стимуляция и обратная связь управляют мозгом. И наоборот, моторная система управляет сенсорной стимуляцией. Одно без другого невозможно. Это лежит в основе упражнений на нейротренажерах. Комплекс упражнений использует баланс и физическое движение для интеграции систем слухового, визуального, двигательного планирования, тактильного баланса, позиционирования тела и нейробиоуправления, чтобы усилить нейротрансмиссию и фактически откаблировать Функции мозга. Развитие межполушарных связей – основа для развития интеллекта. Именно для развития и создания новых нейронных связей была придумана межполушарная доска. Правое полушарие специализируется на эмоциях, пространственной ориентации, творчестве, музыкальности, информации, которая выражается в образах и символах, то есть получаемой через органы чувств. Далее по нейронным связям информация должна передастся в левое полушарие, которое специализируется на функции речи. Левое полушарие также отвечает за способность к чтению и письму, языкам, запоминанию фактов, логическому мышлению, способности к преодолению различных испытаний. Занятия на межполушарной доске способствует созданию новых нейронных связей и синхронизации работы двух полушарий, повышению концентрации внимания, развитию произвольности, повышению скорости чтения и письма, усидчивости, зрительно-моторной координации, развитию образного и креативного мышления. Кроме того, тренируются мышцы запястья руки и развивается мелкая моторика. Детская нервная система в момент такой игры получает дополнительные стимулы от рецепторов всех чувств. За счет использования современных нейродвигательных коррекционных упражнений можно легко корректировать слабую двигательную координацию и нарушение ритма, темпа речи. Эти задания помогают улучшить мелкую и крупную моторику, ловкость кистей, развивать способность к выполнению симметричных и асимметричных движений, укреплять вестибулярный аппарат развивать подвижность плечевого пояса, а также снимать стресс и напряжение и предотвращать нарушения, связанные с восприятием пространства и времени. Ну и самое главное, с их помощью можно корректировать нарушения речи. Использование нейротренажеров является важным условием в работе с детьми с расстройствами аутического спектра для их успешного обучения, социализации и гармоничного развития. При этом способствуя развитию мозга, психики ребенка, укреплению нервной системы и тонуса организма. Алина Красильникова, Хафиз Гараев, Универньюз. В инжиниринговом центре Казанского федерального университета прошел традиционный день открытых дверей. Подробнее в сюжете.